Путин требует от всех госслужащих полной открытости, вот как, президент требует от всех государственных служащих полной открытости, полной открытости к людям, готовности отвечать на вопросы, готовности безысличной забюроквати... бюрократиз... бюрократизированности реагировать на проблемы, И сказал официальный представитель кремля в интервью радио да это кто такой? Это Писков, вот официальный представитель Кремля. Какая прелесть. Я напоминаю вам по поводу полной открытости чиновников. Недавно стал прокурором некто Краснов. Сразу же все его имущество засекретили, но удалось найти квартиру в Москве, которая хоть и засекречена, но нашли да, в Росреестре эту квартиру. Также засекречено все имущество Валентина Терешкова. Ну, это то, что известно. У них у всех все засекречено, да? Ну, это то, что известно. До этого Краснова прокурором был Чайка. В Росреестре его сынок Артем числился под прозвищем Л.С. И его сын Игорь под И.В. Я.У. 9. Вот так. Это показатель открытости вот эти лздузы, блядь. Это колоссальная открытость. Представляете, какая мразь вот эта вот. Это просто подонки. Блядь. Путин требует открытости. От кого он требует этот самый закрытый крендель, который все прячет, блядь, который все секретит? 60% бюджета уже секретно. Блядь, жуть. Когда... Мы возьмем власть, мы откроем все.